Издательство Ман Иванов и Фербер представляет. Хэл Эллард. Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех. Перевод с английского Оксана Медведь. Читает Кирилл радцик Эта книга посвящается самым важным людям в моей жизни. Моей семье, маме, папе, Хейле, жене Урсуле и нашим детям, Софи и Холстону. Я люблю вас больше, чем могу выразить словами. Книга написана в памяти моей дорогой сестре Эмери Кристин Эллорд. Обращение к слушателю. Каждый человек, на каком бы этапе своей жизни он ни находился, на вершине успеха или в полосе несчастья и невзгод, в поисках выхода из сложившейся ситуации, мечтает по меньшей мере об одном. Вероятно, таких вещей намного больше, но об этом я знаю наверняка. Улучшить свою жизнь и самого себя. Это вовсе не означает, что с нашей жизнью что-то не так. Просто все мы приходим в этот мир с желанием и врожденной жаждой к непрерывному росту, развитию и самосовершенствованию. Я убежден, что это стремление свойственно каждому из нас. И все же следует признать, что большинство людей пробуждаются каждый день, чтобы увидеть в их жизни практически ничего не изменилось. Я писатель, известный лектор и коуч. Цель моей работы – помочь клиентам перейти на новый уровень успеха и самореализации в каждом аспекте их жизни, причем сделать это как можно быстрее. Сам я – преданный и старательный ученик, который стремится максимально полно использовать свой потенциал и развиваться как личность, поэтому могу с абсолютной уверенностью сказать, что мой метод – самый практичный, ориентированный на конкретные результаты и самый эффективный для улучшения любой или всех Стороны вашей жизни из всех методов, которые мне известны. С его помощью можно достигать желаемого значительно быстрее, чем вы, вероятно, считаете возможным. Тем, кто уже многого добился в жизни, метод «Чудесное утро» поможет радикально изменить правила игры и перейти на пока недосягаемый следующий уровень, чтобы достичь личного и профессионального успеха, намного превосходящего прошлые достижения. В некоторых случаях это означает увеличение дохода, укрепление бизнеса, рост объемов продаж и прибыли, но намного чаще речь идет об обнаружении новых путей, которые позволяют достичь большего успеха и баланса в тех сферах жизни, которыми вы, возможно, пока незаслуженно пренебрегали. В частности, вероятны значительные улучшения здоровья, взаимоотношений с людьми, финансового положения и других областей жизни, перечисленных в первых рядах вашего списка приоритетов. Что же до тех, кто переживает сейчас не лучшие времена и пытается справиться с эмоциональными, физическими, финансовыми, связанными с отношениями с окружающими или какими-либо другими проблемами, чудесное утро, как уже не раз было доказано, поможет буквально в одиночку взять в руки оружие, чтобы преодолеть, казалось бы, непреодолимые препятствия, совершить революционный прорыв и радикально изменить свои жизненные обстоятельства, причем нередко, в невероятно сжатые сроки. Какова бы ни была ваша цель, основательно изменить лишь некоторые ключевые аспекты своей жизни или радикально преобразовать все свое существование, чтобы все, с чем вам приходится бороться сейчас, стало лишь неприятным воспоминанием, вы выбрали правильную аудиокнигу. Вы вот-вот отправитесь в чудесное путешествие, и в пути, благодаря простому, но по-настоящему революционному процессу, уж точно измените любую сферу своей жизни. И все это вы сможете сделать в самом начале дня, до 8 часов утра. Знаю, знаю это очень серьезное заявление. Но описываемый мной метод уже привел к весьма заметным результатам буквально десятки тысяч людей во всем мире, включая меня самого. И он действительно способен переместить вас в место и время вашей мечты. Должен сказать, для меня огромная честь поделиться им с вами. И я сделал все, что было в моих силах, чтобы превратить эту книгу в важную и ценную инвестицию вашего времени, энергии и внимания. Спасибо за предоставленную возможность стать частью вашей жизни. Наше чудесное совместное путешествие вот-вот начнется».